Возьму на себя твою боль, ли твой бог не берет, не бережет Своих чад, как и то копье под ребро за добро И в огонь всех, кто превосходит умом Все дороги ведут ват, так иначе мы уже в нем Время это жертва, на вираже вновь вижу поколение Ущерба в вербит перед отражением поражен Жженый воздух, устал дышать, им хочу свободы чуток Нажать бы тут столько жадных умов Но жажда на наживы слаще, чем жажда знаний я тратить зарплаты, брать сзади подруг и катать их на заднем по кругу пускать их, расслабься, дай парик мой налик подарит тебе пару на твоих коленях Ты любишь мои деньги, единственный верный Выбор это тот, что сделал на твоих коленях Ты любишь мои деньги, единственный верный Выбор это так, что сделать, Зачем быть человечным, если можно быть божественным? Женщины молчат, но они любят меня жестами Знают, как начать, но не врумаются, как слез меня Как связь моего сердца, но в нем с детства для них места нет